Всем добрый день, добрый день, добрый день, приветствую, всем добрый день, рада вас видеть в онлайн спортзале Декатлон, пока все присоединяются, давайте напишем с какого мы города, как у вас с погодой, У кого-то доброе утро, у кого-то добрый день. Присоединяйтесь к нам. И если не сложно, напишите, как со звуком, с картинкой, нет ли у нас проблем. Чтобы мы друг друга слышали, видели, какие города сейчас. Доброе утро, добрый день всем. Онлайн-спортзал Декатлон приветствует вас. Москва, привет. Отлично. Отлично, это про связь. Здравствуйте. Все отлично, со связью. Это хорошо. Москва, сегодня одним из свечи. Москва, доброе утро. Звук nice, картинка good. Это хорошо. Итак, мы ждем буквально минуту. Грозный привет. Отлично. Все видно, все слышно. Все. Этого достаточно, можно уже не писать. Угу. Киношма доброе утро, добрый день. Нижний Новгород, привет! Давайте расскажу, что сегодня будем делать. Итак, меня зовут Карина Ганиславова. Сегодня у нас с вами Пилатес. Прежде всего, это программа, направленная на то, чтобы почувствовать свое тело. Почувствовать такую взаимосвязь нашей нервной системы и наших мышц. Прежде всего... А те, кто занимается силовыми направлениями, вам нужно настроиться на легкую волну, потому что здесь у нас нет тренировки на выносливость, здесь нет акцента на какие-то силовые показатели. Прежде всего, пилатес — это тренировка на... Крестандарта Брутера — пилатес — это тренировка направлена на укрепление наших мелких групп мышц, нашего внутреннего корсета, в частности, это мышцы тазового дна, мышцы кора, мелкие группы мышц вокруг позвоночника, да, разгибатели позвоночника. Постараюсь сегодня вкратце таким э, небольшим 30-минутным форматом познакомить э, с направлением. Постараюсь э, дать какую-то базу основу чтобы вы понимали, о чем вообще речь, э, что мы будем делать сегодня. Это работать в 30-минутном формате. Вам понадобится сейчас коврик. Абсолютная тишина, либо можете надеть наушники, либо <смех> убрать своих домочадцев подальше. То есть ваша задача сейчас настроиться на взаимосвязь мозга и вашего тела. Пилатес также относится к направлениям mind and body. Угу. Что нужно сейчас? Нам нужно аккуратно ложиться на мат, на спину, принять удобное положение и желательно слушать мои команды. Мы с вами начинаем, поэтому я сейчас убираю комментарии. Всем хорошей тренировки. 30 минут, пилатес, мы начинаем. Итак, для начала давайте мы с вами аккуратно погрузим наше тело в мат. Угу, вот у меня мат за спиной. Поудобнее расположитесь на спине, можете аккуратно лечь. И расслабить ваше тело. Я буду где-то привставать, где-то буду рассказывать, да, какие-то моменты уточнять. Вы следите за моим голосом. Сейчас максимально расслабляем наши кисти, ладони, плечи, погружаем в мат. Словно вы зарываете себя позвонок за позвонком в песок. Пятки можно здесь тоже расслабить, вытянуть вниз. То есть мы раскрываемся в грудом отделе. Шею максимально расслабляем, можно прикрыть глаза и немного подышать. Сейчас на вдохе почувствуйте, как ваш копчик-крестец впивается в мат, поясница разгружается, расслабляется каждый отдел позвоночника. Вы словно погружаете себя в мягкую воду, да? мягкая волна пронизывает ваше тело, и мы сейчас погрузимся в наше дыхание, настроимся на легкую волну. Берем ваши ладони и аккуратно, я буду показывать сверху, вы фиксируете ваши ладони вдоль ребер. Сейчас положите полностью позвонок за позвонком себя на мат, и максимально расслабьтесь. Средние пальцы наших рук мы соединим по центру, в области нижней рукоятки грудины, да, вот между ребер. Теперь на вдохе. представляете, что вы надуваете воздушный шар. На вдохе. Мы Раскрываем ребра вширь и на выдохе вновь сближаем наши средние пальцы. Повторите это движение, не поднимая плечи, выдох. Выдувайте весь воздух из легких. Мы это выполняем лежа на спине. Каждый делает в своем ритме. Наша задача сейчас максимально расслабить наше тело, погрузиться немного в себя, в свои мысли. Мы продолжаем дышать. Напоминаю, поясница у нас плотно прижата, наши стопы расслаблены, плечи опущены вниз, локти свисают на полу. На вдохе мы раскрываемся в стороны, дышим в ребра, выдох, выдуваем весь воздух из легких. При этом на выдохе старайтесь выдувать воздух, как будто вы задуваете свечу. То есть не должно быть такого резкого выдоха, да? Мы плавно-плавно делаем выдох и расслабляемся. Два повторения у вас. Вдох. И снова выдох. Последний повтор. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как расслабилось ваше тело. Опустите ладони вдоль ребер, вдоль бедер. Пятки поднимите ближе к ягодицам. Колени смотрят вверх. Мы сейчас переносим весь акцент в области таза. Две ладони кладем на подвздошные кости. И вот находим две, две косточки, да? Мы с вами делаем такое маленькое движение внутри таза. Мы аккуратно поднимаем то одну косточку, то вторую. При этом впиваете плотно пятки в мат. Постарайтесь коленями не толкать себя вверх, а впечатывать копчик и крестец. Угу. Продолжайте делать такое плавное движение, то есть у вас таз перекатывается то в правую сторону, то в левую, вы скользите словно на лодочке, дыхание так же, как на разминке, глубокий вдох, шир, выдох. Мы сейчас постараемся прочувствовать эту зону вокруг копчика и крестца, мелкие группы мышц вокруг вашего креста. Мы аккуратно перекатываемся словно на лодочке, правое, левое бедро, торопиться не нужно. Вы погружаетесь немного в себя, в область таза. Постарайтесь, если у вас есть такое расстояние между вашей поясницей и матом, его максимально уменьшить, то есть подсобрать наши нижние края ребер. Мы немного в себя, да, уходим внутрь. Упражнение такое скуп называется. Мы аккуратно все выравниваем лежа на спине и продолжаем также раскатывать правое бедро, левое бедро. При этом обратите внимание, колени у меня неподвижны. То есть я впечатываю с пятками в мат, колени у меня не двигаются в разные стороны. Мелкое движение внутри таза. Угу. Теперь находим две точки, лобковая кость и живот, да, и пупок. Мы снова перекатываемся, теперь уже вверх и вниз, не отрывая поясницу. Постарайтесь прокатиться вновь, словно на лодочке, то вверх, то вниз, да. Вот сейчас я отрывала поясницу. Угу. Мелкое движение внутри таза. Мы с вами сейчас переносим весь акцент на наши мелкие группы мышц вокруг креста, прокатить лобковые кости вверх, движение вперед, в себя, назад, вот эту зону креста, максимально впечатать в мат, продолжаем двигаться плавно, вдох, подкрутить, выдох, при этом стараемся мышцы живота не напрягать, то есть мы с вами немного растянули мышцы и вновь подсобрали. Еще раз вдох, подкрутили таз, выдох, расслабили. Сделайте два повторения. Угу. Это мелкое упражнение, оно нас подготавливает к более сложному, которое мы сейчас и сделаем. У вас есть четыре точки. Это правое бедро, пупок, левое бедро и лобковая кость. Попробуйте сейчас соединить все четыре точки, также лежа на спине, и сделайте небольшой круг внутри вашего таза упражнение тазовые часы мы словно по циферблату движемся по кругу до да? 12 3 6 и 9 небольшой циферблат обратите внимание грудью работать не нужно наша верхняя часть тела она находится в таком замороженном состоянии мы с вами контролируем с помощью дыхания Плавное движение в области таза. Вдох и также выдох. Продолжайте фокусировать внимание на каждой точке. По часам движемся в одну сторону, пятки впиваем в мат, колени вверх смотрят. Дыхание ровное, поясницу стараемся не отрывать. У нас три повторения. Еще два раза. Последний повтор. И перенесите весь акцент в другую сторону. Пять повторений, плавно, к сожалению, проконтролировать каждого здесь не совсем вариант, да, особенно в таком формате, когда в прямом эфире вы находитесь где-то в другом городе, а в целом в онлайн формате персонально это можно проследить, то есть насколько человек правильно выполняет это упражнение. Вам нужно чувствовать здесь, как растягиваются мышцы вокруг креста, живот не напрягаем, последний повтор вдох и также выдох отлично отдыхаем немного отдохнуть здесь пятки оставляем на месте поднимите теперь две ладони вверх над грудью при этом запечатайте плечи и нижний край лопатки в мат на вдохе мы вытянем руки над головой не поднимая плечи вдох на выдохе возвращаем ладони над грудью казалось бы простое упражнение но здесь небольшой нюанс Важно здесь не отрывать нижний край ребер, то есть не такое движение, что вы выросли в груди и расслабились, да? Это у нас не тот формат. Мы с вами фиксируем, впечатываем нашу спину, крестец, таз и работаем только за счет плечевого сустава. Вдох, выдох. Немного поджать мышцы живота. Дыхание ровное, вдох и также выдох. На выдохе все время сжимаем живот. Вдох, вытянулись, выдох. Продолжаем 4 счета. Вдох и также выдох. Два раза сделаем. Это будет достаточно. Последний повтор. Отлично. Теперь представьте, что у вас в ладонях между руками тугая лента. Мы ее натянем в сторону, не отрывая нижний край лопатки и плечо. Вдох. На выдохе сжимаем ладони и сжимаем живот. Подтягиваем его да, к пояснице. Еще раз. Вдох. Раскрываем руки в стороны. Выдох. Еще раз. Вдох. Раскрываем руки в стороны. Плечи не отрываем. Лопатки на месте. Поясница прижата. Еще раз. Вдох. Выдох. Последний повтор. Вдох. Не напрягайте шею, расслабьте голову, выдох. Опустите ладони вдоль бедер и попробуем поработать мышц, мышцами шеи. Подтяните подбородок к грудине, приклейте его и максимально подтяните себя вверх до нижнего края лопаток. И аккуратно также возвращайтесь медленно вниз, растягивая мышцы шеи. Обратите внимание, за счет чего вы поднимаетесь, за счет плеча или за счет работы мышц шеи. То есть это очень важно. Потому что многие из нас сейчас делают вот такое движение, да, резкое. А вы попробуйте погрузить ваш подбородок, груди, и посмотреть между бедер, но не отрывать нижний край, нижний край лопатки, поясницу прижать. Выдох, возвращаемся вниз. Последний повтор. Вдох, вытянуться вперед. За ладонями вытягиваемся. Обратите внимание, руки не наверху, а вдоль тела. И поработайте руками. Три вдоха, три выдоха. Продолжаем в таком же темпе поясницу плотно прижать. Руки работают вдоль бедер. Дыхание. Три вдоха, три выдоха. Если устает шея, одну руку зафиксировать, макушкой надавить на ладонь ладони, продолжать делать такое же движение. Поясницу не отрываем. Три вдоха, три выдоха. Хорошо. Пауза. Поменяйте ладонь. И все то же самое с другой стороны. Три вдоха, три выдоха. Последний повтор. Плавно опустите себя вниз и отдыхаем. Теперь вытяните ладони вдоль тела. Приподнимите правую левую ногу вверх. Согнутую в колени, угол 90 градусов. Не отрывая поясницу и таз. Подтяните сейчас мышцы живота. Нижний край ребер стремится к лобковой кости. Вытягиваем эту линию. Посмотрите, что будем делать ногами, не поднимая плечи. На вдохе мы опускаем правую ногу, касаемся пола. Выдох, возвращаемся. Вдох, одна нога вниз. Выдох, вернуться. На выдохе поджимайте мышцы живота чуть сильнее. Выдох. Упражнение «Мертвый жук». Выдох. Акцент переносите сейчас в область поясницы. Максимально здесь удерживаются мышцы живота, мышцы тазового дна. Подключается в работу, поясницу не отрываем. Нижний край ребер плотно прижать к мату. Вдох, выдох. Не торопитесь. Ногу вытягивать не нужно. Сохраняйте этот угол 90 градусов. Выдох. Еще раз: вдох, выдох. Последний повтор. И попробуйте соединить. Пятки, колени, ягодицы, как будто держите монетку, да, ягодицами. И поработать двумя ногами. Вот здесь важно, если у вас поясница отрывается от пола. Попробуйте дотянуть себя до той поры, пока вы удерживаете напряжение мышц живота. Выдох. Ребра не отрываем. Напоминаю, мы делаем упражнение на укрепление мелких групп мышц. Внутри таза. Да? Вдох. Выдох. Последний повтор. Вдох. И также выдох. Отлично. Опустите левую пятку вниз. Поднимите правую ногу вверх. Носок в сторону. Пятка по центру. Ладони раскройте в стороны. И здесь можно подержать левый таз, чтобы он у нас не прыгал, не раскачивался. Мы работаем одной ногой. Выдох. Делаем круг, вдох, на выдохе точка. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Идеальное ощущение, когда ваш таз плотно прижат к полу. И в работу подключаются полностью мышцы кора. Выдох. Вдох, выдох. Не нужно рисовать большой круг. Рисуйте мелкое движение, да, таким образом вы будете сдерживать живот, выдох, еще три, еще два, еще один, поменяйте аккуратно стопу, поднимите левую ногу вверх, пятка к центру, носок в сторону, правой рукой можете удерживать правой, правую сторону бедро, да, чтобы оно у вас не прыгало, также рисуем круг, выдох, вдох, выдох. Еще два раза. Аккуратно опустите стопу. И теперь попробуйте вытянуть руки вдоль тела. Вновь посмотреть вперед. Сохраняем баланс и поднимаем правую левую ногу вверх. Упражнение «Сотня». Вновь три вдоха, три выдоха. Продолжаем дышать глубже. Вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох. Четыре счета. Счет три. Два. Мягко опуститесь вниз, колени подтяните груди. И раскачайтесь на крестце. Мы ну раскатываем себя вправо-влево. Можно опустить стопы и проработать коленями. Здесь уже включается тазобедренный сустав. Не отрываем лопатки, плечи на месте, вдох, глубокий, выдох. Три счета. Два. Один. И теперь аккуратно мы с вами попробуем приподняться вверх. Беремся под коленом, правой ноги толкаем пятку вперед и подкручивающим движением поднимаем себя вверх. Не прямой спиной, а круглой. Важно сейчас переместиться, акцент на спину. Ладони фиксируем под коленями. И сейчас, погружаясь позвонок за позвонком в себя, мы округляем спину. Подкручиваем копчик крестец и смотрим вниз на пупок. Расслабьте плечи, вытяните руки. На ну, выдохе вновь вырастаем, раскрываемся в грудном отделе, спина прямая. Еще раз, на вдохе подбородок грудини. локти вытяните в стороны, словно держите большой мяч. Вдох, уходим назад, расслабляем в спину, шею, позвоночник. Выдох, раскрываемся в стороны локти раскрыть. Еще раз. Вдох, уходим вниз в себя. Выдох, раскрываемся в стороны. Последний повтор. Вдох, попробуйте в себя. И приподнимем правую, нерву, правую левую ногу вверх. Уходим назад, толкаем пятки вперед. Округляемся, уходим до нижнего края лопатки. Раз. И сразу толкаетесь вперед. Два. Прокатывайтесь на копчике, кресты, не поднимая плечи. Выдох, раскрыться. Еще раз. Вдох. правая левой нога вверх. Опускаемся вниз. Через копчик-крестец вытягиваемся. Угу. И также вытолкнуть пятку вперед. Живот напрягаем. Вырастаем. И вот здесь попробуем сейчас уйти уже в упражнение Roll Up, Roll Down. Мы с вами вытянем стопы вперед. Опустимся вниз. Расслабим голову, шею, плечи, позвоночник. Плотно прижмите нижний край ребер, вытяните ладони над головой, словно держите какую-то чашу, да? На вдохе делаем движение руками над грудью и подтягиваем подбородок к груди. Аккуратно позвонок за позвонком вырастаем вверх через круглую спину. Вырастаем и выравниваем себя, как будто мы сидим возле стены. Теперь позвонок за позвонком мы отрываем себя от стены и выталкиваем себя вперед, раскрываясь в грудном отделе, плечи опустите. Затем снова вдох, мы подтягиваем себя позвонок за позвонком в стене и вот здесь через копчик-крестец уйти вниз, подкрутите таз в себя, позвонок за позвонком позволяем себе расслабиться и вытянуть ладони над головой, выдох выдох, еще раз вдох, если сложно подниматься, подкрутите одно колено и толкайте себя вверх, вот, через круглую спину, это очень важно, здесь выросли прямая спина, и затем позвонок за позвонком я вытягиваю себя вперед, увеличиваем расстояние между позвонками, мы себя раскрываем, После этой тренировки вы почувствуете легкость в позвоночнике. Выдох. Аккуратно опускаемся вниз. Здесь не мешает стена, но в целом вы должны опуститься и раскрыться грудом отдельно. Еще раз: вдох, подбородок, груди, плечи опущены. Можно взяться под колено и толкать себя вперед. Вырастаем, прямая спина. И вот здесь уйти вниз. Вдох, вырасти, раскрыться вперед, шею расслабьте. Приятное натяжение, вытяжение позвоночника. Выдох. Назад через копчик, крестец. Уходим вниз. Отлично. Отдохнуть. И вот здесь сейчас переходим на мышцы живота. Мы сейчас подтянем подбородок груди. Посмотри. Приклеить к грудине. Поднять стопы вверх. И поработайте носками. да, Носочки. Подтягиваем. Вдох. Одна нога вперед. Выдох. Вдох выдох мы касаемся колена, двумя руками колено выдох вдох выдох важно здесь не балансировать а удержать сильный центр сильный дом еще говорит пауэрхаус да, в пилатесе выдох вдох выдох вдох выдох Четыре. три два один отдыхаем плавно переносим себя вниз и надо отдохнуть Снимите напряжение смысл живота. Можно покрутить вновь колени вправо-влево. У нас идет чудесный дождь. Как приятная музыка природы. Выдох. И мы сделаем еще одно упражнение. Сейчас подтянем стопы вверх. Зафиксируйте правую ладонь на правом колене. Левую руку вытяните над грудью. И нажимайте на колено правой ноги, да, а вторую сторону мы будем раскрывать: вдох, выдох. Ваша задача не отрывать поясницу, плотно прижать ее к мату. Выдох. И поработать мышцами живота. На вдохе вытяните себя в разные стороны. Выдох. Мы продолжаем сжимать правую ладонью, надавливать на колено правой ноге и создавать некое сопротивление. Почувствуйте напряжение мышцах живота. Вдох. Выдох. Два повторения. Вдох. Выдох. Последний повтор. Мы с вами поменяем сторону. Поменяйте сторону. То же самое. На вдохе я раскрываю стороны. Правую сторону. Да? Левой рукой надавливаю на левое колено. И тем самым подключаю в работу мышцы живота. Вот Попробуйте сейчас просто нажать на левое колено левой рукой. И почувствовать живот. Выдох, да? Правую сторону поднимая над грудью. На вдохе мы голову не отрываем. Выдох. Я продолжаю работать стороны. Вдох. Выдох. Три повторения. Вдох. Поясницу не отрываем. Нижние ребра прижатые, шея длинная. Еще раз вдох. Выдох. Сделайте паузу, немного отдохнуть, колени не покачать в стороны. Сейчас мы с вами развернемся на живот, поработаем над мышцами спины, буквально два упражнения. И я думаю, уже будет заминка. Попробуйте сейчас вытянуть правую руку, вернее левую руку и левую ногу. Перевернитесь на живот, и вы окажетесь уже лежа на животе. Немного да? сдвинуть сейчас. Ладно. Что мы сделаем здесь? Важно сейчас вытянуть руки над головой. Ваша исходная позиция это нижние ребра, точка опоры, нижние ребра и лобковая кость. И тазовые, да, подвздошные кости. Важно здесь не напрягать шею, а наоборот вытягивать ее, удлинять расстояние между головой и плечами. Мы вытянем руки над головой. На вдохе я раскрою руки в стороны и приподниму себя вверх. Вот в такую позицию, как будто я плыву. Опорная точка, напоминаю, нижние ребра. Теперь я делаю такое движение. Стоп у меня на полу, кому не видно. Я приподнялась, смотрю вниз и работаю руками. Три вдоха, три выдоха. Гарантирую, те, кто не пробовал пилатес, у вас начнется вот такое трепыхание, да? Вы начнете двигать корпусом, начнете двигать шеей головой. Ваша задача зафиксировать мышцы спины, зафиксировать шею и работать руками. То есть не болтаться головой, фиксировать мышцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Попробуйте сделать три вдоха, три выдоха. Упражнение дартс. Три, два, один. Еще раз. Три вдоха, три выдоха. Последний повтор. Аккуратно опуститесь вниз, расслабьте шею, руки под головой. Поверните голову вправо, влево. Я уверена, вы уже начали чувствовать мышцы спины, да? Особенно область а, возле лопаток. Сейчас немного усложняем. Мы с вами вытянем руки вверх над головой и будем приподнимать себя. Ноги поднимаем, руки поднимаем. На вдохе приподняться до уровня. Вновь подздошная кость, нижние ребра. И поработать с упражнением с вымень мы плывем. Правой рукой, левой ногой. Важно здесь не болтаться, зафиксировать корпус. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вытяните носочки. Носочки, как в детском саду, да? Взгляд в пол. Руки, ноги вдоль тела, вдоль мата. Вернее, в параллели с матом плечи опустите. Счет три счета. Два, два. Один, сделайте паузу, мягко опуститесь вниз и отдыхайте. Теперь аккуратно приподнимемся, опора на ладони, опора на колени. Мы с вами разворачиваемся боком. У нас образуется некий квадрат, стол, да, по-другому. Все время смотрю на себя, чтобы вам было удобно работать э, в параллели со мной. Поэтому вы смотрите все время вниз. Взгляд направьте вниз, чтобы шею удлинить. Попробуем отрывать сейчас правую руку, левую ногу. Вдох, вытяните две наши конечности в разные стороны и приподнимите вверх, удерживая баланс мышцами живота. Выдох, опускаемся и меняем сторону. На вдохе вытяну правую ногу, левую руку, выдох, приподниму. Важно здесь не работать поясницы. То есть мы все заморозили, зафиксировали. Удлиняемся в разные стороны, бедро в параллели с матом. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. У нас с вами четыре повторения. Еще три. Отлично, еще два раза. Последний повтор. Хорошо округлите спину. И теперь медленно, как будто у вас замедленная съемка, мы растягиваем мышцы спины, позвонок за позвонком, опускаемся вниз и раскрываемся в грудном отделе. Вытяните ладони вперед, расправьте себя в грудном отделе, выдохните. Теперь мягко сделайте вдох, приподнимитесь и садитесь лицом к телефону, лицом к экрану телефона. Мы с вами расположим наши стопы вот таким образом. Позиция русалки из пилатеса, да? Мы представляем, что за вами стена. Наши нижние ребра вновь тянутся к хлопковой кости. Мы вытягиваем себя, словно мы проглотили такой стержень, да, внутри себя. И теперь представьте, что наши руки удлинились. У нас образовалась такая линия. То есть стержень здесь, стержень здесь. Крест не буду показывать. Мы сейчас левой рукой делаем акцент вправо. Раз, упали, растянули боковую линию, посмотрели вверх. Выдох, вернуться. Давайте чуть быстрее в темпе. Вдох, выдох. Обратите внимание, левое плечо у меня опускается вниз. Ухо я вытягиваю в пол. Важно здесь, смотрите, какая может быть ошибка. Вот такая, да? Вот такая. Вам нужно вытягивать себя в сторону. выдох, удлинять руку. Вдох выдох еще раз вдох выдох последний повтор делаем паузу сделайте вдох и округлите спину нырните чуть в себя внутрь на выдохе раскройте стороны и возвращаемся еще раз вдох выдох округлить спину посмотреть вверх и вернуться поменяйте аккуратно стороны Напоминаю, у нас пилатес в таком экспресс-формате. Полноценная тренировка, конечно же, она длится чуть дольше. У нас такое некое знакомство для тех, кто еще не пробовал это направление. Напоминаю, стержень внутри вас, руки вытянуты, плечи вниз от ушей, не теряя баланс. Я делаю наклон в сторону, вытягиваю боковую линию, выдох, возвращаюсь. Можно посмотреть вверх, раскрыться в грудном отделе, почувствовать, как... Становится нам легче дышать. Раскрываются плечи в пол, выдох. Еще один раз. Вдох, выдох. Три повторения. Вдох и также выдох. Два раза. На последний счет я сделаю паузу. Вправо. Вдох. На выдохе округляем спину и ныря внутрь вновь раскрываемся в грудном отделе и возвращаемся по центру. Еще раз. Вдох, ныряем внутрь, выдох. Вновь вырасти, раскрыться в грудном отделе. Последний повтор. Вдох, выдох. Раскрыться, опустить плечо, потянуть вправо, голову влево. И последнее упражнение на сегодня. Мы с вами располагаемся вновь на спину. Садитесь на ягодицы. Через круглую спину опускаемся вниз. Выдыхаем, расслабляем наш позвоночник. Пятки поставьте ближе к ягодицам. Сейчас важно здесь поработать именно позвоночником и фиксировать дыхание. Мы с вами вытянем руки над головой, плечевой мост. Упражнение... На вдохе вытолкните таз вверх, раскройте ладони над грудью. Теперь представьте, что наше тело пронизывает волна, и на выдохе, как будто нам надавили на грудь, грудной отдел позвоночника, мы делаем выдох, и позвонок за позвонком, словно волной, мы спускаемся вниз. Обратите внимание, таз я удерживаю, да, еще. Я опускаюсь вниз, позвонок за позвонком, фиксируем мышцы живота. И возвращаю ладони вниз, выдох. Сделаем два раза медленнее. Вдох, вытолкнули таз. И на выдохе волной мы спускаемся, позвонок за позвонком вниз. Можно здесь закрыть глаза и визуально представить, мысленно вернее, представить, что мы спускаемся, словно по ступенькам, по нашему позвоночнику, позволяя нашему телу расслабиться. И вытягиваться вниз нашему телу, весу весу тела спускаться вниз, а позвоночник удлиняться. Еще один раз. Вдох. Вытолкните таз к небу. На выдохе волной спускаемся вниз. Подключаем мышцы живота. Выдох. Мягко опускаемся. Отлично. Подтяните колени к груди. Здесь можно поболтаться, вновь вправо-влево, расслабить поясницу, копчик-крестец. Отдышаться, взять себя под коленом, толкнуть пятку вперед, подбородок груди. Мягко подкручивающим движением себя мы вытягиваемся вверх, помогаем себе подняться. Хорошо, садимся лицом, сделаем глубокий вдох наверх. Выдох. Еще раз. Вдох наверх. Выдох. Поставьте ладони перед собой. Стопы крест-накрест. Поднимаемся вверх. Собираем пятки вместе. и Мягко позвонок за позвонком. Подкручивая копчик, крестец и таз. Мы поднимаем себя вверх. Раскрываемся в грудном отделе. Отлично. Все усталость за сегодняшнее занятие мы поднимаем в руки и выдыхаем в пол. Поблагодарите себя, поблагодарите друг друга. Можете написать в комментариях свои ощущения. На сегодня мы закончили наше занятие. Как у вас самочувствие, как у вас дела? Можете поделиться. А, те, кто занимался... Напоминаю, мы с вами занимались Пилатес. Это такая внутренняя работа над собой прежде всего, над своим телом, рада тем, кто попробовал это впервые. Практикуйте это занятие, потому что я в свое время тоже начинала с каких-то силовых упражнений. Когда еще будет Пилатес? Пилатес, скорее всего, будет. Э, у меня мои занятия это пятница-воскресенье, также в час дня по Москве. Если хотите больше, пишите в Директ, набираю группу, набираю группу кто хочет заниматься в закрытом формате. Э, стоимость минимальная. Но эти занятия дадут вам стимул, чтобы быть в движении, чувствуя свое тело, и просто полюбить себя прежде всего, потому что через движение мы, контролируя свое тело, мы можем контролировать и свою жизнь, да? не давая каким-то событиям и каким-то делам м -м, менять наше положение и ситуацию. Поэтому, если вы будете заниматься, тренировать себя прежде всего, у вас будет меняться и жизнь, и ваше окружение, и вообще происходить такие события, которые вы загадали у себя где-то в книге желаний. По поводу тренировок, большое спасибо вам за отзывы. Я жду вас у себя на странице, тренер подчеркивания Кари. По поводу пилатс, еще пару слов скажу. Я тоже в свое время начинала с силового формата. Это вы знаете, когда в инстаграме увидишь девчонок, которые там качают только ягодицы, скачут по сто раз на скакалке и так далее, тебе хочется тоже быть таким же, но это подходит не всем, прежде всего тем, у кого есть проблемы с позвоночником, у кого есть какие-то вопросы с после родов, да, я также являюсь мамой, у меня тоже были свои специфические такие вопросы после родового периода, в этом случае вам нельзя скакать, вам нельзя нагружать ваш позвоночник, вам нужно восстанавливаться, восстанавливать ваше тело с помощью такого мягкого движения, мягкого подхода и индивидуально. Поэтому не стремитесь сразу бежать и повторять за людьми, которые там отжимаются по сто раз или приседают и прыгают. Вы сначала почувствуете свое тело, прежде всего ваш позвоночник, вот такими упражнениями, такими способами, а потом уже бегайте, прыгайте и там двигайтесь в марафонах, поэтому пилатес будет, введу также пор добра, это крутая техника с музыкой просто невероятной, а, сертифицированная программа, которая вам тоже даст пластику тела, почувствуете себя лучше и научитесь любить себя прежде всего, поэтому жду вас на моих тренировках, на моей странице все так же пятница, в воскресенье час дня по Москве. Всем большое спасибо. На сегодня это все. Рада была вас видеть. Всем пока-пока.